Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София, и мы продолжаем The Messenger. А, тебе что-нибудь надо, мне нужно с тобой, папер, поговорить, папер про босса. Ну, надеюсь, ты готов принять вызов. А что? А то, что сейчас тебя ждет, нечто масштабное. Что? Ну, скажем так, ты сражаешься с тем, кто понимает, что лучшая оборона ⁇ это хорошо продуманная оборона. кто это? Ах, если бы я тебе только мог сказать тебе. В общем, ты уже а, задал твои три вопроса. Двигаемся дальше. С каких пор у нас действует правило трех вопросов. Эй, это, же, это уже четвертый. Так, да, да, да. так, улучшить. Так, это что? Ага, либо мы можем себе прибавить плюс одну жизнь. Ну давайте, нет, пока одну жизнь мы прибавлять не будем. А я, а, я фонари уже сломала. Ну, 398, нормально. Так, во-первых. Не попадаем. Опа. Так. Понял, принял. а, -а, -а! Вот сюда бить надо, да? Ох, ох, ох, ох Тихо, тихо, тихо Он же плюется в меня Так Тихо, тихо, не за тебе Опа, что это? Ага, взлетаем, бежим Понял Бежим хочу хочу хочу хочу хочу Опа. Ну, босс тоже такой, ну Я думала, да, будет прям Ну, единственная проблема Это то, что вот приходится долго валить Но он уже замигал, это уже хороший знак попал о тихо а, попал а о ну кто знает может быть я и у у улучшу жизнь так тихо спокойно спокойно спокойно спокойно спокойно спокойно нет, нет, нет, Ладно. А, если кому-то понадоблюсь, я занят. Пес. Пес, ты будешь тут стоять, да? Ты не дашь мне вот это вот взять. Сука. Ну, ты, по идее, всегда жизнь выпадает. Да. Пойдем. Смотрите на него. Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. Ну смотрите! И смотрите! Сейчас! Бо! А, ну ну, ну разве не прелесть! И свалил сразу. Так, бежим. Так. Тут надо как-то быстро через него пробегать. Вот. Ну первая стадия у него легкая. Вот эта вот. Блин! Задержалась. Пожадничала. Зато он сразу за, за, замигал. Так, ладно, бежим. О, хорош. Так, полим, полим. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Не жадничаем. О, хорош. Держимся! Так, бежим. Вот, нормально, держимся. Хорошо, держимся. Так, вторая стадия, да, пошла? А это мне предлагает его, типа, этим самим валить? Нет, у меня есть вот. Да, подожди ты. Хотя, может, и неплохая идея, потому что я, блядь, не попадаю. О, попали! Попали! Че, прошли босса? Пять минут. И босс мертв. Это я, типа, должен поблагодарить тебя за уничтожение моего голема. Ну, ты первый напал на меня. Да что ты такое гаришь? Я уже много веков про ходы в этих пещерах. А бой завязался и вовсе случайно! Это не так! Так! Не так! А знаешь, это логично. Пожалуй, увидеть во мне угрозы было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. Слушай, мне жаль, что твой голем пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне и вправду жаль. Все хорошо, это и вправду была ошибка. Ну и как же мне выбраться отсюда? О, я настрою под тебя ветер! Удачи тебе в твоей миссии! по аэродинамической трубе а, и я еще раз повторяю произошло недоразумение все нормально грустный бедный бедный малыш но мы молодцы ну вроде неплохо а нет плохо он неплохо выглядит нет плохо он выглядит все плохо игла гриппная топ Игла грибная. О. Вот я, я люблю себя, такое дерьмо. Все, нет твоей шапки, нет твоей шапки, нет твоей шапки. Вот так вот. Да, я поймать А, опять побежал. Так, не торопимся, не торопимся. Так, пески нас досасывают, если что. Все, все, попрощайте своей шапкой. Я быстрей, <смех> самые быстрые пальцы на диком западе. О! Ой, вы через стены кидаете? А ты еще ее, охренеть, эти шипы еще кидают. Так не покатит. Ч... И в смысле? И никакого секрета мне? Эх, ты же скотина! Никакого секрета еще и жопу ставили Это ну right. разочарование в этом мире Так, ну зато Зато, зато Мы можем Уже себе позволить Этого Кварбла Себе купить Ну, чтобы он сильно нас не доканывал После смерти Хотя, конечно, можно купить много всяких других вещей, но, блин... Я не хочу ему ничего отдавать. Надоел мне учет. Так, так, так. А, изумрудный Голем. Я все никак не поверю в то, что тебе удалось одолеть Изумрудного Голема. У тебя была возможность разобраться в его мотивации. Это существо не было злым, оно просто рыло ходы. Что? То есть оно убило стольких гонцов в результате недоразумения. Ух ты! Так, а чё ты хочешь поплыла? Добро пожаловать в иглогрибную топ! И не говори! Ай! Добро пожаловать! А, а, а, а, а! Господи, я уже все. Добро пожаловать в иглогрибную топ! Не говорил еще никто и никогда! Да уж, славящее место! И не говори, мне как-то довелось искать там в грязи один артефакт. Сдался я очень быстро. Что случилось с этой локацией? Легенда гласит, что когда-то ею провело чудовище по имени Первобытный страх, но потом некая храбрая мах... монахиня одолела его. Оба их, правда, были очень сильны, но, испуская последний вздох, первобытный страх навеки проклял монахиню. Проклял? Легенда также глахит, гласит, что монахини по сей день бродят по топе, превращая всех прохожих в грибы. О, здорово. Никто не знает, если во всем этом хоть слово правда, но да, я на твоем месте прибавил бы шагу. Так, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Жил-был один гонец, который все просил рассказать ему историю. Да, Ему следовало продолжить свою чрезвычайно важную миссию, но он все не мог успокоиться. Лавочник, живший во... Время, во... Вневременной... пробеле, Поддерживал связь со всеми эпохами, и поначалу был рад поделиться э, мифами и легендами, которые услышал за 10 лет страствий. Увы, гонец не способен был оценить мораль этих историй, и Лавочник решил, что с него довольна. Конец. Нет, мне нравились твои истории. Ну уже, Может быть, позже? Посмотрим. Так, давайте улучшить. Да, я хочу избавиться вот наполовину. Все, чтобы он просто вот меньше с нами летал. Может быть, он вам и нравится. Может быть, он и мне даже нравится. Но нет. Он слишком много жрет. Эту скотину нам не, не прокормить. Поэтому придется избавиться. Ой, хорошее попадание, двойное. Это же прям прекрасно. Ну давай, кинь еще в меня что-нибудь. Ага. Так, а там цветочек внизу. Это же прям хорошо. А? А? Ну, мы прям хорошо идем. Я бы, я бы сказала прям... Прям очень хорошо идем. У нас не так много смертей. Сколько интересно у нас смертей? он же, же ведь считает, должно считать. Ой. Так, давайте посмотрим. А! Не, я играла в эту игру на свече. И я начинала как бы у себя играть. Потом играла на свече. Это было, как бы, на свече намного сложнее почему-то. Как-то все какое-то мелкое, наверное, поэтому... И непривычные кнопки. Как-то все по-другому. Но еще, плюс ко всему, это было во время работы, поэтому... Босс... Одного босса я могла убивать, там, я не знаю, по несколько часов. То есть вы видели, а то, что, в принципе, в боссах ничего сложного нет. То есть абсолютно. Но из-за того, что как бы... Приходилось э, постоянно отвлекаться Это растягивалось на очень-очень-очень-очень долго а? Так, тихо-спокойно Пищит он тут Так, и вообще наш этот друг сказал, что есть какой-то артефакт в песке пам -пара Тихо-тихо-тихо! Ой, я с него шапку сбила просто, да? На! Я быстрей! Быстрота спасает нашу жизнь, порой! Порой! Но не всегда! Чаще нет, чем да! Да, Соня? Надо это самое! Стараться! Не спешить! Не торопиться! Так! Тихо! Не замахивайся тут на меня! Так, Сейчас мы еще накопим И как раз все улучшения у нас будут И все будет хорошо Так, Все, замечательно, выходим отсюда Надеюсь, нигде не будет движущихся кругов Потому что там будет уже крайне сложно справиться Ну или там вот летать внутри круга а! Сука, попала все-таки да что ж такое? Да Ты попадешь по кому-нибудь сейчас, нет? Так, идем дальше. Тихо, тихо, тихо. А, еще и ворона тут. Пошел вон, пошел вон. Так. Так, где ворона? Откуда она прилетела? Что происходит? Тихо, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, ну сейчас что? Ну, вообще я вообще, я вот, вот я, я прям с собой горжусь, я, я как а профессионал иду, я молодец. Ой-ой-ой. А, а! На карту, ладно. Тут, наверное, да, надо было лететь. Сука. Не не Сейчас мы чуть-чуть постоим, сейчас он это... Одумается слегка. А тут, кстати, мы можем сделать вот так вот. Могли бы сделать вот так вот. Вот, по-моему, хорошо. Да сука. Так, давай, давай, давай, давай. Сейчас, сейчас, сейчас мы быстренько все. Психованный гриб там бегает у нас. Так, этот грявол или как тебя там? Уходи, уходи, давай. О, все, уходи. А я умираю. Так, что-то мне тяжело сейчас идет на этой. Я, наверное, уже просто вс. Ну, я уже вс просто, наверное. Уже уже, уже вс. Да жизнь, дайте мне. Правильно еще отвернись от врага, чтобы он плюнул тебе в спину. я, я поняла. Так, ставим тут. Так, аккуратненько. Разве, развернулись. Вот. И вылетаем аккуратненько, спокойненько. Вот так вот. Ха! Тука! Тварь, я только... Блин, да что? А что, что ты так криво-то упал-то? Тихо-тихо-тихо, не плюйся а в шапками, не кидайся меня. На заднем плане кричащие грибы мне кажется им плохо и им надо помочь чем-то как-то тихо! сука плюнул все-таки, а подождите, нужно с этим аккуратней быть тихо-тихо вот это мы конечно забираем и вот так вот, вот так вот, из-под тишка нападаем сзади просто и тебя, гада Тихо, тихо, тихо, сука. Блин, и ведь можно убить. Чего я туплю-то? -та? Так, сейчас, щас, щас. свалоч, сволочь. Свал, свал, свал, свал. Так, вниз. Открываем. Погнали. Аккуратно, размеренно, не торопясь. Делаем все. Вот же подлость. Налетел на меня, блин? Так Ну игра такая забористая Вроде нормально идет, хорошо Я думал, у меня Если возникнут проблемы А, да перекрати ты Хватит там носиться Бесишь, бетишь все сейчас бесит Спокойно проходим, спокойно Хвостиком зацепила, представляете? Хвостиком, блин, своим зеленым колышком зацепила меня. Как же ж, так же ж. Тихо, тихо. На тебе в лоб! Сразу. А? Правильно. Говорю тебе, аккуратно, аккуратно, нет. Как падла. А? Так. Так. Блин, я просрала зап запрыг, да? Я хотела отпрыгнуть от иглы и на... распоряжать своим бюджетом, как хочешь, но в дальнейшем советую тебе уклоняться от этих штук. Так, пошли. Это, блин, не получается. Да что ж. А, -а, а! Уйди. Ну я ж пытаюсь попасть. Так. Все-таки зацепил. Да ты будешь попадать по ним, нет? Я пытаюсь ударить и отпрыгнуть. Вот. А, -а, -а там ничего нету для меня. Понятно, я умираю за Слушай, я тут собираюсь клавочку. Купить тебе что-нибудь от Колив и наносимого его им урона. Э -а, сейчас я все сделаю. Ну, давай, падла. Все. Все. Скотина. Так, ты улетай давай. Улетай, улетай, улетай. Не мешай. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Как это? Мана. Ну, давай. Нет, я подсою, посмотрю в твой один глаз, а ты свалишь оттуда, да? Вали, вали, вали, вали, вали, вали. Отлично. Теперь все мое. Так. Я думала, там платформочка. Я на это очень надеялась. Бэ! Они так умирает с таким звуком. Бээ! Так, сейчас опять дождемся, пока он уйдет. Давай, давай, давай, давай, давай. Вали. Шоп, шоп, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Давай, уходи, уходи, уходи. Уходи. Все, твое время прошло, давай. Вот, молодец. Ну, это, конечно, пало. Я думала, реально, я думала, что тут платформочка, которая меня ловит. А нет! А! Жизнь! По башке вот этим надо дать. Забираем жизнь. Жизнь мне сейчас нужна. Мы будем ее потом прокачивать. О, а, хорошо. Пробили. Так, так, так, так, так. О, успели, смогли увернуться. Кто молодец? Кто молодец? Кто смог увернуться? Молодец такой. Так, продолжаем. Хера себе вы там кидаетесь. Не припухли Вы не припухлили? Так, спокойно. Они прям... Они целиться начали? Мне казалось, они до этого как-то это сами, ну, в одно и то же место кидали. А сейчас мне показалось, что они вот прям целятся. Сука. Попал все-таки. Ой, часа. Что, до босса дошли? Серьезно? Сколько у нас? У нас не так много... Златишка. Чат. Босс этого уроня. А Берегись, я ощущаю впереди присутствие павшего. Павшего. Так мы называем концов, чей путь к цели завершился трагически, чья сила попала под слетворное влияние демонических маг... демонической магии. Почему ты вдруг стал таким серьезным? Потому что нет ничего серьезнее, сбившегося с пути конца, готового вот-вот наброситься на тебя. А судя по этим рассказам о монахине, если то их прянь... Та самая монахиня э, о чем ты говоришь о том что тебя ждет битва на равных удачи так улучшить вот левел ап мы можем да ну левел аппле а -а -а. нос Фу, нос все а... повысить мы молодцы ну и пошли драться так так, так, так, похоже, у нас тут незваные гости. Тебе лучше уйти, это место прям таки кишит монстрами. Ой, мой иглогреб напугал тебя. Так, это правда? Ха -ха -ха -ха. Тебе не нравится моя армия? Что ж, очень жаль, ведь скоро ты к ней присоединишься. Погоди, это цветок? Неужели это? Нет, невозможно. Приклони колени перед королевой и прими проклятие игл. Опачки. Так, что с тобой делать? А? А? Ты что думала? Так, она может превращать меня в грибы. Это не прикольно. Эх, нет, это прикольно, конечно, но не так, чтобы прям уж очень. делаешь опа я тебя сейчас стукну так что ты еще можешь так так не мне сказали битва на равных ну так как она может я не могу ложь а! тихо я тебя сейчас стукну так так блин, я надеялась это ее подманить чуть-чуть раз, раз уж превратилась то ч бы и нет блин, попасть бы до нее по, -по, по ней так, тихо спокойно, спокойно, разошлась тихованная ну давай, иди ко мне она еще даже не мигает, представляете у меня уже полжизни снесло она еще даже не мигает так, давай поближе, поближе, поближе походим. Ну вот начала мигать. Ах, ты шлепнул все-таки? А, ну и я по ней попала тоже. А -а -а! Я так казал, что что-то сейчас будет нехорошее. Так. Она уже повыше начала подниматься. Это типа, чтобы до нее достать, но, блин, у меня не получается. Тихо. Ну давай, иди сюда. Да, блин, я не попадаю. А? Блин. А вот я и урон. Ну, похоже, с ней придется повозиться реально. И реально придется повозиться. Ну давай. Давай возиться с тобой. Это, а Это, -а -а -а! Не получится, птичка напасть. Да что ж ты не попадаешь, что нормально Блин, мне эти кусты прям бесит Сука, попала Ну и я по ней зато попала Ну ладно, сейчас повозимся Чуть-чуть парочек смертей и нормальный победим. М -м, не долетаю Как бы мне не хотелось, не долетаю но зато вот стала попадать хотя бы когда она еще хвостом меня убьет не не долетаю нормально она уже мигает да? ты же мигает уже? Ну, вроде нормально. Вроде пока нормально. Блин! А! Нужно тут чер через маленького на большого нападать. Да что ж ты не подходишь ко мне? Ну, чуть-чуть повозиться, чуть-чуть повозиться, так-то не сложно. Не долетаю я до, до того! Не долетаю я! Ну, не долетаю я! Мне довелось спасти тебе жизнь уже 14 раз! Во. Ладно, давай еще. Ну, давай, иди сюда! Блин, а у неё двойной прыжок! А у меня нет тут двойного прыжка! И как это? Ага! Эх, не попало! Я просто думала, можно ли все-таки как-нибудь убить эти лепестки или через них там запрыгнуть? Сука, попала, а? Дрянь. Схитрила. А, в смысле, а когда это я успел первый урон получить? один. Нехорошо, что-то не проходит моя хитрость. Не долетаю все равно до нее. Да. Чуть-чуть попала. Попала чуть-чуть. Но ну, я тоже по ней. Но она вам замигала уже. что ты объедешь ты уже, хватит опять одна жизнь осталась а? ну давай блин, вот это самое сложное, мне кажется о, попала ой, даже жизнь выбить удалось Да, попала по ней, попала, много раз попала. Блин, подпрыгнуть надо было, подпрыгнуть и держаться. Я так долго жи жил вне времени, что теряюсь. С твоей точки зрения мы уже встречались? Эх, ну почти, почти. Давай, иди сюда. Иди сюда. Не, не, не попадаю по ней. Пытаюсь изо всех сил, но не попадаю. Балин, да что ж такое? Иди, иди, иди, иди ко мне поближе. О, хорошо. Это проскочила? Ну иди сюда. Так. Да что ж такое? Наткнулся на нее, наступила. О, попала! Прикиньте, попала, сбила ее. О, это возможно! Это, это огонь? Это огнище, я бы сказала. Блин. О, нормалды. Отлично! Ой. Так, погоди-ка минуточку. Ты вообще-то кто? Я Игл. Игл было? Какое-то бессмысленное имя. Почему я никогда тебя не встречал? Меня изгнали много лет назад, когда меня прокляли вместе с моим гонцом. А, этот голос, может быть, ты... Уберусь? Еще бы! Пока, малявка! Внезапненько так. Че? Ну, короче, поздравляю вас, ребята. Мы недолго с ней... Промучились, и мы вроде даже выиграли. Мы заслужили продолжить горячие скалы, горячие, горячие. Мы заслужили продолжить дальше. Эти мне кажется побыстрее как-то стали, да? Музыка-то какая? <плодисмент> так, 44, но нам, в принципе, ничего, мы можем почитать его. Послушай, что нам расскажет? Поздравляю, тебе удалось добраться до подножья горы. Я почти у цели! Ну, знаешь, что это значит? Ну, не знаю, может быть, ты снова втянешь меня в сеть диалога? Что? Ты имеешь в виду мою шутливую беседу с тобой? Полагаю, ты считаешь, что заслуживаешь награды? Нет. Да нет, считаешь. К тому же тебе никогда не, забра... не забраться туда без дротика с веревкой. Дротика с веревкой? Можешь особо не думать об этом, вероятно, не так и. Вероятно, все-таки так а... будут называть его захватным крюком. Ты получаешь дротик с веревкой. Нажми B, чтобы сделать бросок. Применяй его к кольцам, фонарям, стенам и врагам. Тебе что-нибудь нужно? Чат. Так о чем ты хочешь поболтать? Рок с веревкой. Ну стоило быть э, спас ну, стало быть спасибо за трючек с веревкой. О, так по твоему все вышло как-то неловко. Можно и так сказать. Тебе явно никогда не приходилось сообщать боссу, что твой маленький эксперимент прошел не так, как задумано. Навеки изменишь жизнь твоего коллеги. Эй, я все слышу. В общем, его можно применить к кольцам, фонарям, стенам и врагам. и как хочешь. Монахиня. А та монахиня. Как я и боялся, одна из самых многообещающих наших гонцов, но погибла, оказалась навеки проклята. Она стала королевой игл. Как это случилось? Об этом я расскажу в другой раз. Сука! Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. Эта история я как-то рассказала одному парню, который подарил мне возможность слушать музыку прямо в моей лавке. Давным-давно в мире была деревня, жители которые никак не удавалось высадить оборотня. Каждое полнолуние люди умирали, причем весьма кровавой смертью. Как-то как раз одна храбрая молодая пара решила отправиться в лес, ему, стать ох... ему преследов... предстояло стать охотником, а ей приманкой. В общем... Клишированная постановка, и, как и следовало ожидать, в они потеряли друг друга. И наш охотник остался один на один с чудовищем неподалеку от, высоко... от высокого утеса. В ходе 15-минутной битвы они поднимались все выше и выше, и, наконец, охотнику удалось отрубить оборотню лапу. Аккурат в тот момент, когда тот пытался его задушить. Охотник впустился на утек, а отрубленная рап... лапа так и осталась болтаться у него на горле. Когда он вернулся домой, солнце было уже высоко. Невесту он нашел тяжело израненный, истекающий кровью. Лапа на его горле вновь превратил в человеческую руку. И тут он заметил на ее пальце кольцо, которое купил несколькими дня, днями ранее. Конец. Ого, вот это жуть. Я все никак не, по, не, подум, не придумай название. Может, что-то предложишь? Может быть, невеста оборотень? Ух ты, отличная мысль. Честно? Нет, нечестно. Название сдает весь сюжет. ничего улучшить не можем. А сколько у нас? Тысячу надо работать. И 550, да? Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Меня, меня все устраивает. Ладно, идем дальше. Так. Это... о Вот как это работает. Вот он, как это крюк работает. Но на врагов я пока что не буду это испытывать. Ну его нафиг. Есть только на этом. У него просто одно хп О, и на стены тоже хорошо идет. Он даже Да, ёп твою мать! Слушай, я тороплюсь, то так все время, постоянно Так Да, чтоб тебя Да, ёп твою мать. Ой У что-то попало, теперь чукоть. Так, продолжаем Тихо, спокойно, спокойно Ой, тут эти иглы падают Ну-ка, тихо, тихо, тихо тихо. Так, а туда вниз Наверное, никак нельзя попасть, да? Это, наверное, смерть Вот реально Посмотрите вот на этого голема Он будто вот тусит такой Да, да, хорошая музыка Еще, да Такой, да О, отлично Пролет хорош Ага, кинул. Теперь сидит. Так, вот так вот. А. Так. О, можно и так. Отлично. Мне нравится. Мне нравится этот крюк. А, а еще мне нравится не умирать. Это прям номер один из, из, из того, что мне нравится. Прошлись, Маричка. Нормально так. Пролетели. Так, то мне все равно пока нечего делать. А тут музыка изменилась, да? А, или она только разгоняется. Да, разгоняется. Хорошо идем. А, бежит какая-то какая херня непонятная, неведомая. Я не понимаю... Это такое чувство, будто это какой-то акуленок бежит, что ли? А, а, а! Забыла. Забыла. Ой, привет! Я коллега кварбл. Квирбл. Похоже, я только что увидел выражение лица, с которым ты падаешь в яму. Бесценно! А. Сука, падла. Уйди, уйди, уйди, уйди. Насколько? 117? А, не на что не хватит. все, пошли отсюда. А! Чё то наверное, я уже устала. Наверное, надо спать. Одно падение на копе пронзит тебе ужасной болью. Наверное, надо заканчивать. Зайду-ка я сюда, закончу. Сюда, спокойненько, тихо. Вот. Вот так вот. Спасибо за то, что были со мной. За то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Опять ты прилетел, гад. Подписывайтесь на канал. И всем... Спасибо. Всем пока-пока.